Привет, друзья! Создание некоторых файлов у начинающих занимает много времени просто потому, что многие действия совершаются по нескольку раз, хотя процесс прекрасно можно автоматизировать. В этом уроке, на примере создания буквы из алфавита сырой мыши, я продемонстрирую, как можно упростить процесс создания многообъектного файла. Урок будет построен по принципу «смотри и повторяй» и предполагает, что вы знакомы с базовыми знаниями по работе с программой. В целом, все техники, представленные в этом уроке, уже рассмотрены на этом YouTube-канале или описаны в библиотеке сайта. На панели инструментов выберите инструмент «Текст». Среди доступных шрифтов выберите «Жирненький», чтобы он мог стать лакомым куском сыра. Перенесите курсор мыши на рабочее поле и создайте букву. Выделите эту букву и перейдите во вкладку «Текст». Затем выберите «Преобразовать в контуры». Буква перестала быть буквой и стала объектом. Установите объекту «Стежковое заполнение. Застилающая строчка». Не снимая выделение с объекта, нажмите комбинацию клавиш «Ctrl-C» копировать и «Ctrl-V» вставить. Вы создали копию. Окрасьте объекты в соответствующие цвета. Теперь выделите первый объект и с помощью стрелок на клавиатуре сместите его относительно второго. Нажмите комбинацию клавиш Ctrl-A «Выделить все» и примените к выделенным объектам функцию «Удалить перекрытие». Выделите все нижние объекты и с помощью стрелок на клавиатуре пододвиньте объекты так, чтобы они на 1 мм примерно зашли под верхний. Это устранит щели и зазоры, если что-то стянет. Теперь необходимо выставить соответствующие параметры. Верхний объект будет более плотным по отношению к нижним. Угол наклонности шкового заполнения у них будет совпадать. Обратите внимание, что при установке одного и того же параметра я выбираю сразу все объекты. У нижних объектов не будет предварительной прострочки, в отличие от верхнего. Это не тень. Также у нижних объектов с помощью выставления точек начала и конца вышивания нужно добиться отсутствия прострочки под объектом. Если форма объекта не позволяет... Устранить прострочку, примените к объектам функцию путь сметочной строчки, но сделайте так, чтобы сметочная строчка прошла под желтым объектом. Для всех объектов установите тип строчки без образования дополнительного стежка по краю. Теперь пришла пора формирования отверстий. Выберите инструмент окружность. Установите инструменту контрастный цвет, стежковое заполнение застилающая строчка, плотность чуть меньше, чем у коричневых объектов, угол наклона 0 градусов. Сформируйте первый круг. Выставите точку начала и конца вышивания объекта по разные стороны. Чтобы создать идентичный круг, не снимая выделение с объекта, прижмите клавишу Ctrl на клавиатуре. И перетащите выбранный объект на новое место. Измените форму объекта. Вот таким образом создайте круги разного размера по всему объекту. Выделите все круги и букву. Примените к выделенным объектам вышивание с отверстием. Теперь переместите круги в порядке вышивания за желтую букву и сместите их на 1 мм влево с помощью стрелки на клавиатуре. В режиме редактирования измените форму кругов. По окончании редактирования на всякий случай проверьте угол наклона стежкового заполнения кругов у меня он 0 градусов если угол наклона стежкового заполнения кругов не будет совпадать с углом наклона верхнего застила то эффект объема проявится значительно лучше внесите последние правки в файл и при желании подкиньте какую-нибудь живность спасибо что посмотрели ролик Надеюсь, что материал был для вас интересным. Всем удачной вышивки и хорошего дня!